За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении в районе села Питомник Российской армии артиллерийским ударом накрыло подразделение «Кракен». Уничтожено до 100 человек и 10 единиц военной техники. На Луганском направлении союзные войска продолжают перемалывать оборону противника. В ходе боевых действий за Лисичанский нефтеперерабатывающий завод украинские войска понесли тяжелые потери. К примеру, из 350 военных 108-го батальона в живых осталось только 30, часть из которых попала в плен. В результате Лисичанский НПЗ перешел полностью под контроль Луганской Народной Республики. Кроме Верхнекаменского направления, войска продолжили наступление в сторону самой Белогоровки для полного физического замыкания кольца Лисичанской группировки ВСУ. Белогоровка расположена в 7 километрах от Лисичанского НПЗ. Российские войска после вчерашнего успешного форсирования реки Северский Донец и закрепления на участке возле Приволя начали штурм данного населенного пункта. В итоге украинская группировка была выбита из Приволя. ВСУ на данном участке, понимая, что скоро противник доберется до Белогоровки, начали быстро отступать к Северску через единственный оставшийся канал – Лисичанск-Белогоровка-Северск. Такие вот нехитрые окопные укрепления мы встречаем во всех лесах, как в окраинах Святогорска, Щурова, Красного Лимана, так и сейчас в направлении населенного пункта Привольное, где идут бои, и постоянно встречаем вот такие укрепления. В боях у южной части Лисичанск российские войска прорвались с западной стороны и взяли под контроль прилегающий поселок стекольне вместе с заводом. На взятие войска не остановились и продолжили наступление к восточной части с целью перерезания всей южной группировки ВСУ, которая пытается удержать промышленную зону в Белую Гору. Очевидно, что командование ВСУ мысленно сдало город. Сейчас выведено через единственную трассу до 500 военнослужащих ВСУ на новый оборонительный рубеж артемовск северск который начал укрепляться еще два месяца назад. На Донецком направлении идут бои на подступах к Артемовску. Несмотря на значительные потери, ВСУ упорно сдерживает натиск штурмовиков Вагнера в районе Бакровского. Сюда прибывают постоянные людские резервы. Украинское командование понимает сильное осложнение обороны Артемовска, если противоположная сторона займет господствующие высоты за Покровским. В Одесской области на острове Кубанский повреждено подразделение французской самоходной артиллерийской установки «Цезарь». В настоящий момент из 14 «Цезарей» в составе украинской армии осталось 8. Во Видеопольском районе, в поселке Авангард, ударом накрыта воинская часть ВСУ. В Запорожской области у моста через реку Янчихрак состоялся обмен украинских военнопленных, среди которых были боевики нацполка АЗОВ, российских военнослужащих и бойцов частей ЛДНР, в числе которых были летчики.